В Штревель есть хвостовой винт, который вворачивается в хвостовик вспомогательной оснастки и предназначен для его крепления в шпинделе станка зажимным механизмом. Захват и удержание производится заголовку головку Штревеля. Российский ГОСТ определяет Штревели как вставки резьбовые для крепления хвостовиков инструментов с конусами 7-24 типов AC, AD, AF, UC, UD, UF, JD и JF. И подразделяет на резьбовые вставки AD для хвостовиков исполнения AD с центральным отверстием для подвода смазочно-охлаждающей жидкости. Резьбовые вставки AF для хвостовиков исполнения AF с боковыми отверстиями для подвода СОЖ. Резьбовые вставки UD для хвостовиков исполнения UD центральным отверстием для СОШ. Резьбовые вставки UF для хвостовиков исполнения UF с боковыми отверстиями для подвода СОШ. Резьбовые вставки JD для хвостовиков исполнения JD с центральным отверстием для подвода СОШ. Резьбовые вставки JF для хвостовиков исполнения JF с боковым отверстием для подвода СОШ. Также резьбовые ставки AC и UC могут изготавливаться с гнездом для носителя информации, для хвостовиков исполнения AF и UF с боковыми отверстиями для подвода СОЖ. В завершение добавлю, что в гости на хвостовики инструментов с конусом 724, для которых предназначены эти штревели, исполнения AC и UC обозначены просто A и U.